В основе любого векторного редактора лежит линия. Линия может быть разомкнутая и замкнутая. Построим сначала разомкнутую. Выберем карандаш. Начало. Конец. Нажмем клавишу Enter. Выделение. Щелкаем в стороне. Выбираем карандаш. Один укол. Начало. Конец. В этом же месте Начало следующей линии, конец. В этом же месте начало, конец. Чтобы убедиться, что эта линия замкнута, замкнутую область выделим и покрасим в красный цвет. Линию можно отобразить. пунктиром, добавить толщину, расположить несколько линий рядом. Форма может иметь заливку, может иметь обводку, или и то, и другое. Базовые определения компьютерной вышивки это строчка, колонка и форма. Однако все они получаются генерированием стежков из векторных объектов. Таблица показывает, что из пунктирной линии можно получить строчку. Если линия толстая и сплошная, то можно получить строчку с зигзагом. Из двух линий рядом можно получить колонку. То есть между, расстояние между линией заполнится гладью. В зависимости от показа области очередной закрытой линией, получим различные виды заполнения. Это будет окантовка или комплексное заполнение, или то и другое.